Современный рынок криптовалют позволяет охватывать многие сферы нашей жизни. Энтузиасты со всего мира собираются в группы для создания проектов, которые призваны решать проблемы в различных секторах, заменяя традиционные технологии на криптографию. Таким образом, получается не только переводить различные сектора на децентрализованное управление, но и внедрять новые функции, которые значительно расширяют возможности пользователя. Бизнес-сфера наиболее привлекательна для создателей проектов. Она нуждается в модернизации, поэтому большое количество разнообразных компаний старается преподнести свое видение решения проблемы низкой эффективности торговли и недостаточного по современным стандартам уровня безопасности при помощи блокчейна. Одной из самых больших проблем является низкая безопасность при обмене ценностями. Из-за применения традиционных технологий процесс обмена становится сложным и запутанным что приводит к высоким затратам. Создатели Symbol нацелены на решение данной проблемы, создавая универсальную сеть для обмена ценностями, использующую блокчейн. Данный проект объединяет предприятия, разработчиков и проекты, позволяя значительно упростить и защитить процесс обмена ценностями а также увеличивает поток данных и инноваций, позволяя создавать новые бизнес-модели. Символ разработка NEM Group, призванная создать единую сеть обмена ценностями для бизнеса. Благодаря блокчейну удалось обеспечить максимальную безопасность проведения сделки. Например, структура подключаемого модуля контракта учитывает человеческие ошибки, а также обеспечивает максимальную защиту от сетевых атак. Также символ значительно снижает затраты на проведение операций так как благодаря многоуровневой архитектуре и подключаемым модулям повышается гибкость обработки данных, тем самым снижая время обработки. Разработчики платформы стремятся достичь совершенства в социальной, коммерческой и технической области при помощи открытости и максимально комфортных условий для пользователей. Главными приоритетами Symbol является конфиденциальность, уважение прав человека и обмен по справедливой и доступной для всех цене. У площадки имеется свой собственный токен, который называется XYM. Он используется для стимуляции сети общественных узлов и оплаты транзакций. Первоначальные предложения составляют 7 843 миллиона 928 625 XYM, а максимальное почти 9 миллиардов XYM. Операторы, расположенные по всему миру, поддерживают стабильный символ, получая за это вознаграждение в XYM токенах. Например, активные операторы могут рассчитывать на комиссию за транзакции на основе собственных ставок XYM, а также бонусы из ограниченного резерва, оставшегося от предыдущей системы вознаграждения. Тимбл использует улучшенный алгоритм консенсуса POS+. По заверениям разработчиков, главным отличием от стандартного POS является получение вознаграждения, основываясь на транзакционной активности пользователя. Благодаря четырехуровневой архитектуре, Символ стабилен и максимально быстро обрабатывает поступающие запросы. Таким образом, можно не беспокоиться о замедлении процесса обработки, так как каждый слой обновляется независимо друг от друга. Четвертый уровень отвечает за обработку клиентов и SDK. Третий выступает в роли шлюза REST, задачей которого является обработка клиентских запросов API. На втором уровне запускаются сервера базы данных Mongo и API. Первый уровень обрабатывает одноранговые узлы, являясь главным блокчейн-сервисом для P2P-транзакций. Тимбл позволяет создавать свои собственные ценности и инновационные бизнес-модели. Любой желающий может создать нечто новое, тем самым приближая революцию в бизнес-секторе. Также платформа предлагает бонусную программу Node. Ее суть заключается в том, чтобы максимально поощрить особо активных и надежных операторов узлов. Бонусы будут начислять тем, кто поддерживает узлы с минимальным балансом 1-3 и выше миллиона токенов XYM. Вознаграждения будут поступать с фиксированного пола резервов и будут уменьшаться на протяжении 6 лет. NEM выпустила качественную платформу, которая позволяет проводить максимально безопасные и эффективные сделки, а также создавать собственные бизнес-планы и ценности. Благодаря технологии блокчейн удалось достичь не только максимальной безопасности, но и значительно понизить стоимость проведения операций путем повышения скорости обработки информации. Сейчас стимбл является стабильным проектом, который активно развивается и позволяет пользователям комфортно вести свой бизнес. Если вы заинтересовались проектом, то несомненно стоит стать его частью и приобрести XVM токен.